Йоу, Васаби, поставь лайк, подпишись на канал, и мне будет приятно. Присаживайтесь поудобнее и запасайтесь едой. Приятного аппетита! Всем привет друзья, сегодня я вам расскажу как стать сам ютубером. Так как я набрал 100 подписотых за месяц, я делаю этот ролик, но мы приступим. Первое действие, которое мы должны сделать, это оформить и назвать канал. Вы можете сделать оформление сами, ну а если не умеете, также вы можете заказать его у меня. Следующий факт, это надо определиться с сервером, на котором будете снимать, и заодно вы должны понимать про что вы будете снимать. Например, как Стив снимает, как заработать, Вальдемар и Бавлес снимают интересные и познавательные ролики. ну или вы вообще должны отделиться от всех и придумать что-то свое. Третий пункт вам надо сделать качественный звук и картинку для вашего видео. Конечно же как тут без оптимизации. Если вы хотите чтобы я записал видосик про оптимизацию роликов по сампу, то пишите в комментарии. Третий факт. Никогда не накручивайте подписчиков. Ведь если ваша аудитория серьезно живая, то ваше видео YouTube будет продвигать в топ. Четвертый этап вы также можете писать комментарии к роликам ютуберов по сампу и раскручиваться за счет них. И вы заметили, что моему каналу всего лишь еще месяц, а я уже добил отметку в размере 100 человек и все это благодаря стримам и этим пунктам. Хай, Нигер, подписывайся на канал, все мои соцсети в описании. Всем удачи и пока. До встречи, бомжи.